Отвечая на ваш вопрос, если закономерность в, ну, некая выявлена ли закономерность, в, скажем, в смерти президента, действующего президента Соединенных Штатов на посту, я вам отвечаю утвердительно, у меня я закономерность обнаружил. Закономерность, это она интересна тем, что это именно прогноз смотрится, чтобы в один и тот же период было у вице-президента. Ну, скажем, вхождение во власть, а на небесах в это время были определенные аспекты, скажем так, потери власти у предыдущего, ну, у действующего президента. Вот так вот. То есть, по крайней мере, из четырех случаев, которые я сейчас вот исследовал, в трех они железно подтверждаются. В четвертом подтверждается, ну скажем, ну, как бы с какими-то оговорками. То есть, такие закономерности есть. Я говорю, это вообще интересная информация, вот такому плану она. И это можно, скажи, вот тогда, когда будет назначен вице-президент, исследуя его гороскоп, можно, э, по крайней мере, э, сделать прогноз на опасные периоды действующего президента. <laughs> То есть на те периоды, когда вице-президент может стать э, президентом. То есть эти... И это оказывается, что в это время, это самое опасное время для, ну как бы, что это такое? Что если его зам становится, скажем там, э, властью облекается, значит что-то, какие-то проблемы с существующим лидером. Вот такие вот интересные исследования есть. И на примере Кеннеди и его вице-президента, эта закономерность очень четко. Э, его, кто там после него пришел? После него пришел... Линдон Джонсон. Скажу, э, так, Кеннеди, да, Джон, Линдон Джонсон, да, пришел, он буквально один срок был. И это произошло 22 ноября 1963 года. Вот там тоже благоприятные аспекты были для вхождения во власть. И одновременно транзиты были хорошие у него, то есть именно как обретение власти. А хотя сам Кеннеди на очень хороших аспектах был, ну в большинстве случаев, тут я аспекты смотрю, был, скажем так, там или как там, облег власть. То есть здесь Юпитер не показывает, скажем, факт убийства или что. Он просто показывает, что факт обретения популярности, власти и славы. Вот, понимаете? Ну, даже вот чисто, если вот так рассматривать его. То есть есть другие планеты, которые показывают, что там жизнь отнялась, и поэтому слава другому передалась, там и власть. Это уже другой момент. Тут еще были нюансы, на самом деле, не только как и президентские имеющие отношения, а его брат, который тоже в принципе баллотировался, Роберт Кеннеди, тоже был убит. Его сын, последний, так сказать, из той династии, да, он погиб молодым человеком, он погиб, разбился. Катался, по-моему, на лыжах, я не помню, но разбился в грах. Вот, а, то есть как-то вот, как вот... Я в курсе, там трагическая какая-то у них, у всей семьи, очень такая трагедия были шли, э, серьезные. Вот. Но, но, тем не менее, в истории политической истории Соединенных Штатов это всего лишь один трагический случай. Были там неудачные покушения на этого, я помню... А артист Рональда Рейгана? Рейган, да. да. Ну, он артистом он был, это что-то ничего такого. Он был да, а не да, так да, был, да, даже, да. Просто да. Даже о том, что на него были покушения, то есть это известный факт, но убийства не было. Да, кстати. Ну, да. хорошо, хорошо, Андрей. Давайте мы вернемся тогда уже поближе э, в наше время. Ага. Дело в том, что действительно... Билл Клинтон в свое время, он как-то даже чем-то похож, может быть. Как-то вот так преклоняясь, поклоняясь, не знаю, но он хотел быть похожим. И хотел, чтобы его точно так же любили, потому что Джон Кеннеди его любили, нация его любила. Ну хорошо, давайте вернемся к нашим претендентам на престол, Хиллари Клинтон и Дональд Трамп. Ну, давайте мы немножко начали анализировать, вы рассказывали, каковы шансы, и они будут, ли, будут ли они меняться, в, чем ближе, скажем, там, к выборам, тем популярность больше будет завоевываться. Как вы видите по вашим исследованиям? Ну, есть интересные. У меня есть, конечно, вывод окончательный, как бы моя да, точка. мы знаем, что у вас я есть, это... я знаю. Но давайте ну... мы интригу оставим на потом, так сказать. Да, я пока не буду его, скажем так, раскрывать, но да. суть в том, что если мы посмотрим пока на предмет именно вот этого предвыборной гонки. Сейчас, секундочку, вот если Хиллари Клинтон ее рассматривает гороскоп и посмотреть, какие показатели у нее есть ну, вообще в процессе этого силодейства, то сейчас у нее идет благоприятный показатель. У нее в настоящий момент идет хороший аспект Юпитера, транзитный к Юпитеру радикса. Так, сейчас я посмотрю, проверю. Чтобы я не ошибался. Да. Так, секундочку. Секундочку, сейчас мне некоторые здесь тела движения сделаю, еще, чтобы мне так. вот. В настоящий момент, даже до еще до этого Юпитера, у нее хорошие сейчас показатели. Юпитер делает транзитные 60 градусов к Венере, Херону, то есть не вообще денежное время сейчас, то есть рост такой ее любви. Популярность связанная на любви к ней, на каких-то именно качеств женской ее природы, внешних данных. И дальше эта популярность идет у нее в июле, тоже она как бы вот растет до 28 июля. А вот в период с 28 июля по 5 августа у нее какой-то публичный скандал описан. То есть какие-то будут, видно, против нее всплывут аргументы, факты. И очень неожиданный для нее будет такой поворот, это в районе середины августа, когда Юпитер делает, транзитный Юпитер делает квадрат к Урану, это неожиданный подрыв авторитета. Вот, ну, проследим, что там в августе, какие будут. Как вы говорите, скелет в шкафу, какой там будет показан публике. Но вот у нее, то есть у нее, для, у нее сейчас рост идет такой популярности до, 20, до конца июля, и практически можно сказать, что большая часть августа это неудачный для нее период, а уже на период затмений, которые будут в сентябре, с 1 там, практически по 12 сентября, 11 сентября, кстати, дата для Соединенных Штатов Америки очень значимая, у нее идет очень благоприятный аспект. То есть на период, вот период а, там какого-то вот нестабильности, каких-то вот этих ситуаций, которые будут именно в сентябре месяце, потому что там затмение, на затмение, как всегда, происходит очень резкие колебания финансовых рынков, какие-то падения индексов и так далее, особенно перед, Этим будет. Вот у нее благоприятный аспект, ну, ну и будет дальше, рост идти, в общем-то, вплоть до выборов. У нее все время идет э, такой увеличивающий рост, за исключением. Сейчас я 1 ноября посмотрю, что там странный такой показатель, я бы сказал, что за э, это, в общем, у нее только август месяц для нее такой, э, скажем, неблагоприятный период. период. Да, неблагоприятный. И вот период буквально конца октября, там какие-то удачи, успех в тайных манипуляциях, <свят> каких-то интервью и так далее. Понятно. А... Но ну, вы знаете, что вот мы общаемся с разными людьми, которым профессионально в своем деле, в том числе, естественно, и с другими астрологами. И я читаю там достаточно много разных не скажем так, не те, которые печатаются в газетах, там, в журналах, какие-то публикации. И вот по предсказаниям, по прогнозам, точнее аналистов, предполагается о том, что в августе месяце будет какое-то достаточно серьезное падение, если мы говорим о финансовых рынках, то есть stock market или «Биржа» может быть какое-то вот падение. Возможно, это связано. Почему? Потому что ну, на сегодняшний день все-таки перевес, наверное, общественное мнение в пользу Хиллера Клинтон. И считается, считается так, что Трамп, он очень и очень кардинальный человек, очень резкий товарищ, так сказать. И если он придет к власти, то можно предположить, что политика, так сказать... В Соединенных Штатах, ну, в разных моментах, она может измениться. И так как все привыкли, скажем, к спокойной, более-менее размеренной жизни, любое изменение – это какое-то потрясение, сотрясение и так далее, и падение. Так вот, может быть, это связано с тем, что вот то, что Вы сейчас сказали, оно совпадает вот с прогнозами аналистов и даже не астрологов о том, что в августе месяце, возможно, будет вот такое вот падение. Майкл, я больше могу добавить. Что Добавьте. Это парадоксальность выборов, вот, современных ну, этих выборов, но ну, мы рассматриваем два основных фаворита Хиллари Клинтон и Дональда Трампа в том, что э, на, на дату финиша всей этой эпопеи, у них у обоих хорошие показатели в плане того, что нету какого-то горя и разочарования. То есть э, кто из них э, займет первое, либо, там, не, ну, либо проиграет там, второе место? Это, причем у них одинаковые как бы, ну, одинаковая реакция на это. Я стал, когда это. Вот, потому что обычно должно быть так: у победителя ну, там, хорошо, он там весь в шоколаде, проигравший, там, пеплом голову посыпает. А у Хилари Клинтон у нее интересная тема. У нее очень выражена тема денег. То есть у нее вот эти все благоприятные аспекты, они показывают, что вот я. К вашим словам хочу подтвердить, что как раз что хорошо прослеживается прирост либо убыль ее капиталов. И если мы смотрим с тем, что действительно за месяц до затмений в августе будет падение индексов, потому что там разворот э, транзитной петли, которая на небесах планеты Урана с Плутоном, которая формирует мировой кризис, по которому он развивается, то есть кризис начнет усиливаться, то есть до августа месяца, а как бы опять будут эти вот идти всякие, знаете, есть аналитики финансовые, которые кричат, мы победили кризис. В общем, их время вот до середины августа, ну более точные даты я несколько позже озвучу, то есть сама суть, вот там граница происходит, то есть пока он распадается, квадрат, кризис как бы нас отпускает. Когда он точка разворота и начинает сходиться, опять начинается усиление этого к весне. Он сходится будет к весне 2017 года. Интернет, наверное, задержка была. Повторите, пожалуйста, вот последние там несколько слов, которые вы говорили. К весне 2017 года и да. далее. Усиление, максимальная точка, вот эта весна, февраль, март 2017 года, это самое кризисное время для мировой экономики, вообще политической жизни, вообще для нас всех. И к этому времени с августа месяца начнет усиление. То есть кризис, он его формируют две планеты: мировой кризис Уран с Плутоном в аспекте квадратура 90 градусов. И так как планеты очень медленные, Уран 84 года вращения вокруг Земли, Плутон там 200 чем-то лет, там 230-250 по разным источникам. И они, естественно, когда они входят в какой-то аспект, то они не зади... не как Луна, вот сделал аспект и разбежалась. Они 10 лет в этом аспекте сходятся-расходятся. Ну, сначала сходились точно, потом все время в таком уже внеточном расходятся. И вот начался он в 2008-м, закончился в 2018-м весной мировой кризис. Поэтому концовка а Плутона всегда срабатывает либо на первом, либо на последнем аспекте. Ну, как правило, вот его. И вот как раз... вот Одну, скажем, один показатель вот глобальной рецессии мировой экономики с, непосредственно с, с человеком, который имеет отношение к крупному капиталу. Трамп тоже имеет к крупному капиталу отношения, но в данном случае у Хиллари он очень выраженно. И здесь действительно можно предположить, что вот эти неожиданные события, которые в ее гороскопе, то есть по ее гороскопу можно прогнозировать, Собственно, падение рынков. То есть, если вот вернемся опять к этому... Вот давайте сделаем такой в прямом эфире прогноз, глядя на ее гороскоп. Например, когда у нас там получается этот неожиданный у нее аспект. У нее этот аспект, сейчас скажу, это где-то около 16 августа. Вот плюс-минус несколько дней. Вот, пожалуйста, точная дата падения вот, по крайней мере, когда те, кто будут работать на понижение на рынке, ну, посмотрим. Потому что у нее именно показатель, что у нее денег меньше становится. То есть, если у нее есть некие акции, значит, они будут падать, а значит, это будет работать, то есть торговать надо на продажу, если так. Понятно. То есть, теперь у нас на Stock Market, где, в общем-то, я функционирую уже достаточно много лет, индикатором будет являться Хиллари Клинтон и ее, так сказать, да, репутация. Я, поздавайтесь, сориентирую, я, прошу прощения, сориентирую в том, что, в общем-то, будучи, когда Билл Клинтон был губернатором Арканзаса, там, ну, у них была компания достаточно серьезная, Clearwater, по-моему, называлась, и там было достаточно серьезные какие-то были нюансы, сейчас не будем вдаваться в эти детали, но это все начало всплывать какое-то время тому назад. Можно посмотреть это, найти, когда это было, вот скандалы с этой компанией. Надо посмотреть, интересно, вот по гороскопу тогда что-то было тогда вот в ее, так скажем, гороскопах. Но это, конечно, время, это не сейчас, это не в этом эфире, да. Мы можем комментарии там, это вот, на фейсбуке дописать, мы этот, этот вопрос, этот ответ более спокойно исследовать и аналогию какую-нибудь <связь> Хорошо, так, значит, будем иметь в виду дату, которую можно вы вы обозначить. Если... Да, конечно, да. Да, так вот можно тут понять даже в какие бумаги она вложилась. Вот те бумаги будут и падать в это время, <laughs> если такой инсайд иметь, было бы вообще здорово. Потому что если смотреть, прийти вот к его конкуренту главному Дональду Трампу, у него любопытная картина выглядит. сейчас секундочку. Я сейчас так, Трамп. Вот. У него интересная картина выглядит несколько по-другому. У него, в принципе, такой показатель, как у Хиллари, произойдет несколько раньше, буквально в первых числах июля. Обратите внимание, а июль месяц у Хиллари очень позитивный, а у Трампа июль просто отрицательный скандал на скандале и там три таких очень у него удара будут сильных, причем первый будет где-то в период с 29 а вот сейчас разворота Марса с 30 числа до 6 июля, то есть первая неделя у него падения. То есть в июле будет резкая такая дивергенция такая графиков, скажем, у Хиллари очень сильный рост авторитета и популярности, а у Дональда Трампа очень резкое падение, именно июль. Но это не значит, что Дональд, скажем так, э, э, э, скажем так слабый противник, э, слабый там, конкурент. Просто ну, судьба такая. И э, Дональд тоже, он, э, Трамп, он э, человек, который в первую очередь, ну, у него, как я понимаю, не столько тема власти, сколько тема бизнеса и денег. Значит, те, собственно, его бизнесы, либо его бумаги, те бумаги, в которые он вложился в это время, будут, ну, как-то нести какие-то убытки. Это тоже, потому что ключевая фигура. Я вот не зависаю, нет, то, что-то у меня -то... Ну, картинка зависает, но голос звучит. Так вот, любопытная деталь другая, что в августе как раз, ровно на те, на те периоды, когда у Хиллари Клинтон отрицательные показатели... У Дональда Трампа идет рост, в общем, и красоты, и любви, и это успех, удача в карьере. То есть, ну, если так, я такими шаблонами астрологическими описываю, то есть он и финансово, и, и карьерно начинает расти. То есть мы видим два периода. В июле у Хиллари идет вверх, у Трампа вниз показатели, а в августе разворачивается все в диаметральную сторону. В августе происходят некие нестабильные события, впрочем, даже вот сейчас, который был террористическим актом э, в этом клубе... Э, Калифорнии. Вот, вот, да, да. Это там же прошло. на руку, кстати, вот эта вся нестабильность, если так говорить, она на руку Дональду Трампу, Ну, его как бы программе политической. То есть мы видим, что если будут какие-то показатели нестабильности, то в это время будет выигрывать, скажем так, это на руку кандидату, который, скажем, эту энергетику как-то вот описывает. А Хиллари она описывает как-то не парадоксально, хотя многие связывают там с войной и так далее. Она больше описывается, скажем так, мирным временем. Но так как в августе происходит разворот планет кризиса в сторону ужесточения мирового кризиса, то начинается глобальный тренд, которым, скажем, волна, которая, скажем, как бы выносить, начинает Дональда Трампа наверх. Понимаете, это его, как бы, такая, ну, более большая волна. То есть, если вот так описать волнами, есть маленькие волны, как бы, ну, как часовая стрелка, минутная-секундная. То есть, начинается час Дональда Трампа, да, до этого там минутки какие-то шли. Вот, и э, стратегически. И вот здесь, то есть, Трамп до августа, иными словами, до августа месяца Дональд Трамп будет отстающим, каким-то скандальной популярностью. То есть, он что не скажет, все будет против него сказано, там, либо как-то переначено, Его будут вложения будут нести эм, ну какие-то убытки там и так далее. А вот в августе, как раз, когда произойдет период нестабильности, период какой-то повышенной турбулентности в экономике, он на коне будет. То есть, у него начнется рост. И вот как раз к выборам этот этот рост он как раз и усиливается, хотя вот именно на период самих выборов э, там показана какая-то скандальная информация, что-то там, сейчас секундочку, нет, это еще скандальная информация перед выборами будет. Смотрите, у него период октябрь месяца ознаменован э, серединой октября скандалом, но перед выборами у него включаются мощные процессы, особенно конец октября у него очень сильный. И самое главное, что показатель, что на конец ноября, начало декабря у него происходит Юпитериар. А это джокер, скажем, в выборной системе, это когда транзитный Юпитер идет по Юпитеру. Почему? У, у, Хиллари Клинтон такой показатель, который происходит один раз в 12 лет, произойдет только в 2018, в конце 2018 года. А вот я поэтому и говорил, что, ну, показать, мало того, показатели другие на дату инаугурации, которую я обычно прогноз строю, также для Трампа у него больше показателей на победу, чем у Хиллари Клинтон. Это... Андрей, скажите, если идти от обратного, допустим, ну мы знаем, что если побеждает Трамп, то по прогнозам многих политиков и будет будут большие изменения во внешней и внутренней политике Соединенных Штатов, что естественно отразится по всем мире. Вот есть, есть ли у вас какая-то проследить вы можете что произойдет допустим в 2000, начиная с 2017 года изменится ли ситуация на политическом небосклоне, скажем, после 2017 года? Изменится ли она кардинально? Изменится ли она ну, совсем, в общем-то, незначительно? Вот если, если да, тогда можно предположить от обратного идти, что тогда uh -huh. побеждает Дональд Трамп. Ну, по логике я да ну, сейчас я расскажу свою видение точку зрения я, я сейчас рассказываю с позиции астрологической не с позиции скажем аналитиков каких-то там я тоже не аналитиков это я беру мы убираем аналитиков а просто с позиции астрологии меняется ли ситуация в мире в 2017 году если ну, она если да. 2016 год и 2017 год, изменения в 2017 году, серьезные изменения по сравнению с 2016, 2015 и так далее? Ну, во-первых, я же уже озвучивал, что мировой кризис еще не окончен. Он где-то оканчивается, где-то его окончание показано на весну 2018 года, когда будет последний исходящийся в орбите 6 градусов аспект квадратуры. Кстати, меня часто... Э, ну, не критикуют, скажем так, а оппонируют, говорят, но ну, нет уж точного аспекта э, между Ураном и Плутоном. Я говорю, уважаемые, посмотрите дату 1 августа 2008 года, когда начался мировой кризис, в каком орбите эти были планеты. И обычно после этого комментарии прекращаются. Так... Нет точный, но около 6 градусов. Но дело в том, что орбита Плутона она находится в другой плоскости, она не в плоскости эклиптики находится. Она находится в какой-то там 23 вроде градуса, я уже сейчас на скидку не помню, астрономический показатель. То есть она не в плоскости вращения Солнца, она в другой плоскости. И при проекции на плоскость натальной карты, которой астрологи работают, происходит расхождение, то есть люфт. То есть там реальное положение планеты, когда оно срабатывает там в космосе, в трехмерном измерении, оно не точно отображается на двухмерной проекции. И поэтому эм, орбис допустим. Ну, собственно, почему он ну и откуда это слово вообще берется? Орбис – это, скажем, э, пред, там, э, градусы, в которых мы допускаем погрешность э, точности расчетов. Вот. По факту эта работа идет, идет происходит. происходит. А какая задача вот этого э, самого проекта по мировому кризису, скажем? Э, Во-первых, Уран – это планета революции, перестройки. Плутон – это планета корпоративных, вообще крупных финансов. И конкретная конечная цель мирового кризиса – это, как это не звучит, может быть там страшно или как, это, скажем так, уничтожение денег, скажем, маленьких всяких, их принудительная, скажем, реформа на единую наднациональную валюту. К чему? Ну, как бы генеральная линия. То есть, поэтому, если мы в вот, и, кстати, вы обратите внимание, что вот на Форексе кто торгует, в последние несколько лет, вот эти основные валюты приравнивают к курсу доллара. Вот они где-то около 1,1, там, 1, 1 к 1. Ведь раньше, например, что было, какой был курс евро и доллара? 1,5. 1 ну, там евро было, там, практически коэффициент 1,5, 1,4 по сравнению к доллару. Сейчас 1,12. То есть где-то вот здесь рядом, швейцарский франк, там, от 0,9 до 1,1 ходит, гуляет. И вот к вопросу о голосовании, которое произойдет на днях Великобритании по поводу выхода из еврозоны Великобритании или нет референдума, мы можем предположить, что если в этом тренде, то есть идет опускать ну, либо на уровень коэффициента с долларом выравнивание валют национальных, Потому что когда переход на одну валюту единую, надо приблизительно их как бы курсовую такую стоимость одинаковую сделать. Фунт должен быть приблизительно равен по цене к доллару. Сейчас фунт очень дорого, ну, гораздо дороже доллара. Сколько там, подскажите мне, если там 1,6? Да? Нет, 1.45. А уже уже меньше стало. 1.45. Ну, ну где-то в полтора раза. То есть как евро был там лет 10 наверное, назад, да там. Вот. Евро Поэтому... начало торговать, вообще евро появилось в 2000 году, это получается, Было максимум было по-моему 1,46. Ну я и говорю, приблизительно говорю, 1,5 коэффициент, да. и, а фунт был выше, я помню, фунт, фунт был около, около, около двух даже. Так. Даже около двух был. Да. То есть тренд, обратите внимание, тренда генерального фунта на снижение, то есть у него видно два выхода, либо добровольно-принудительно его будут снижать, либо какие-то эксцессы могут происходить в стране, в результате чего будет падать эта национальная валюта. Я уже как бы догадайтесь сами, посмотрим, что там может происходить. Но сам факт, то есть отвечая на ваш вопрос, глобально, глобально выравнивают все валюты, потом следующий этап перехода на валюты, скажем так, континентальные, то есть еврозона евро, афро, афро. Кстати, в Америке известная Амера, которая уже там периодически засветилась. И когда рассказывают, что будет объединенная валюта для США, Канады и Мексики, ну, для американского, возможно, там и Южного континента, виду Южной Америки, вот, то, в принципе, это как бы в эту логику входит. Что перед тем, как перейти на единую национальную валюту, то есть не 160 разных валют, которые в настоящее время приблизительно такое количество их присутствует в мире. И это много это технически очень много проблем правильно перейти. А сначала укрупнение региональное. Там, допустим, вот смотрите, Европа, Африка, Америка. И в Азии, наверное, там юань какой-нибудь будет. Вот Австралия, ну тут посмотрим, к чему она там, может Австралии какой-то, океане будет свои валюты еще. То есть будет 5-6 таких наднациональных валют, которые проще как бы свести потом к одному такому показателю. То есть вот это глобально к чему идет. А раз так, то значит тенденция дефрагментации старого мирового порядка будет продолжаться. Потому что уран это перестройка революции, плутон кризис глобальные процессы, аспект квадратуры, это говорит о том, что это деструкция. То есть национальную валюту строить какую-нибудь вот на этом аспекте, ну скажем, астрологически крайне противопоказано. Она будет строиться где-то вот э, валюты где-то 2025 год, когда будет между этими аспектами благоприятный аспект. То есть а до этого времени будет э, как я понимаю, демонтаж старой вот этой системы товара-денежной, ну как бы финансово-экономической модели. И вот она, то есть, ну, не знаю, насколько я полновесно, полноценно ответил на ваш вопрос. То есть суть в том, что дальше будет дефрагментация старого мирового порядка происходить то есть сначала разбирают старое здание на кирпичике, потом из него строят новое что-то. То есть вот по этой аналогии. Поэтому я часто и отвечаю при консультациях на вопросы, что если вы видите, что идет снос старого здания, но как помните, такие были лозунги строительные в советское время, не стой под стрелой. Вот такого характера. То есть опасно, могут упасть какие-то там на голову конструкции сносимые, то есть будьте разумны, если вы... вот об этом посыл такой. Понятно, понятно. Андрей, картинка, во-первых, у нас уже давно замерзла, то есть меня как бы еще видно, а вас уже нет, но зато голос слышен, так что, ну, это самое главное. Дорогие друзья, я обращаюсь к нашим радиослушателям. Время в эфире у нас неумолимо приближается к концу. Мы должны заканчивать скоро нашу программу, потому что буквально через 15 минут у нас новый, новая программа. Тоже, кстати, с астрологом, но уже с ведическим астрологом. И тема у нас совсем другая, не такая, такая резкая, кардинальная... И политическая тема, наоборот, очень мирная. Это женщинах, это Луне. Так что те, кто нас слушает, пожалуйста, продолжайте слушать и присоединяйтесь. Анна Ласточкина, Таиланд у нас будет в эфире. И Рита Борт, Холистик Холлскоуч. Но мы, наверное, да, мы должны заканчивать нашу программу. Я просто хочу еще сказать о том, что мы планируем с Андреем, проведите программы какие-то, ну, периодически более-менее по финансовым вопросам, то есть именно валютный рынок, какой-то индексы, финансовая, что ли, астрология. Ну, вот надо найти просто время, поскольку Андрей очень серьезно занят. И, Андрей, я вас благодарю за то время, которое вы нам уделяете в эфире. И мы очень рады вас видеть и слышать на экране. Сейчас пока еще раз, вот, мы, я вас вижу, застывшего. Но голос у нас есть. ли у вас что-то еще добавить, и мы встретимся... Мы сделаем одну, да, мы говорили вне очередную, что ли, программу буквально через несколько дней, когда 23-го, послезавтра мы можем сделать, в четверг, по-моему, да, мы с вами говорили. Ну да, если не, недолго, не потому что у меня выступление будет в 23-й. Ну, посмотрим. Дорогие друзья, еще раз, вы можете всю информацию получить тройной W на Facebook, это тоже sungatesradio. И, естественно, на YouTube, поскольку все программы записываются, восстанавливаются на YouTube, очень рекомендую. Последняя программа, которую мы с Андреем провели, была, так сказать, разрезана на много частей, и там легче слушать. То есть это 4, 5, 6 минут. Это конкретно о конкретном каком-то президенте и его нумерологическом, то есть астрологическом прогнозе. Ну, мы так и оставили пока интригу кто же будет по прогнозам будущим президентом но ну, у нас еще много эфиров впереди поэтому следите за как у нас говорят за рекламой хотя у нас рекламы на нашем канале нет. андрей спасибо большое вам yes, и, да да спасибо и до новых встреч всего доброго ну и хорошего дня вам всего хорошего, до свидания, уважаемые радиослушатели, до свидания, Майкл, хорошего дня. До свидания.